привет сегодня видео посвящено тому что мы будем рассматривать что у нас удаляет телеграм-каналы с фильмами например вот популярный телеграм-канал с фильмами сейчас его удалили точнее заблокировали за нарушение авторских прав не знаю кто и как но они уже как две недели не могут выпустить ни одно видео видите по английски написано что Нарушение авторских прав. Также, согласно статистике, у них было вот 1 марта почти 900 тысяч подписчиков. На сегодняшний день это уже 723 тысячи подписчиков. Рекомендую вам переходить на мой телеграм-канал. У нас уже 773 подписчика. Так как телеграм-канал небольшой, здесь не будут удалять фильмы можете посмотреть, какие есть фильмы, также воспользоваться поисковиком. Ну и все. Ссылка в описании. Кому интересно, пишите. Также, помимо того, телеграм-канала удалили еще другие популярные каналы.